Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас на обзоре будет Карастар. Это у нас очень такая интересная тема получается. Здесь у нас игра, здесь также NFT, что-то немного подобное с Акси. Не знаю, лично мне так кажется. Но тем не менее, что-то у нас получается здесь интересное. Здесь можно в белый список NFT попасть, выполнить определенные там условия. И получается... Попасть в этот список и потом заполучить данные NFT. Там довольно-таки все просто. Надо будет выполнить условия. А, и также будет озвучена цена. Начинается она, допустим, с 0.32. То есть у нас будет 1 декабря проходить а, аукцион. Всего у нас будет, ну, говоря, 10 тысяч этих а, кара у нас NFT-шек. Второй раунд будет проходить 3 декабря. Чуть-чуть подороже, у нас будет 17 тысяч данных NFT-шек. А, как это все сделать? Довольно-таки все просто. Я вам чуть дальше потом в этом покажу. там Просто подключайте свой кошелечек, метамаск, и также выполняйте задания, которые там будут выданы. А, типа, как здесь играть? Когда мы нажимаем How to play, у нас вылазит такая табличка, и которая там... Полностью показать как правильно произне... произвести подключение а, к данной игре через MetaMask, через блокчейн. И все. И потом, как говорится, можно будет уже играть. А, как себя сама представляет игра и как она выглядит. Что мы здесь имеем. А, здесь мы делаем себе этих каракасов маленьких, маленьких а, которых мы улучшаем. Точно так же там, ходим, там бомбим всякую фигню, получаем ключи ключи получили и соответственно когда мы открываем какую-то там копилку я не знаю там сундук еще что-то что-то подобное мы сразу же можем потом выиграть получается награды в виде монет также можно участвовать с другими игроками в битве и соответственно разведение этих каракасов то есть можно уже потом какого-то взять себе его может какой-то редкий появится получится что-то в этом роде Который будет мощный и будет дорого стоить. А по дорожной карте что у нас? Ну, здесь у нас моменты прошли. Самые основные это у нас ноябрь Это у нас выпуск, получается, бета-версии игры. да. А в декабре, что немаловажно, это официальная версия Carastar, PancakeSwap и другие основные. получается, здесь будут биржи, стейкинги, ликвидности и тому подобное. Партнеры имеются, Binance Chain и тому подобное. То есть, как бы здесь партнеры хорошие. Так что, в принципе, здесь по проекту начало уже положено хорошее. А, вот открывается такая, такое окошечко. Мы там, допустим, подписаться там на Twitter. Да, подписались, там, ретвит сделали, сделали, там, присоединиться в Discord, присоединились. Все, потом вписываем свой туда кошелечек, нажимаем клейм нажимаем и тому подобное. Ну, точнее, ну, сразу клейм нажимается и мы можем попасть в white list. То есть э, потом приобрести данные э, NFT, э, то есть какая она там выпадет, это будет уже неизвестно, так как, грубо говоря, как сундук у нас будет, как бокс. Э, так, ну с этим как бы у нас все хорошо. В твиттере э, здесь уже миллионы твитов, ретвитов и тому подобное. Соответственно, твиттер у этих ребят хорошо раскрученный. Грубо говоря, 80 тысяч человек в твиттере. Так что здесь можно залетать, следить за новостями, за обновлениями, за этими моментами. Потому что здесь можно где-то будет всегда подбрить немного денег. Либо где-то зрительный бритью NFT потом ее перепродать. В общем, нормальная тема. И, соответственно, здесь еще есть Дискорд и Телеграм. В каждом Дискорде 60 тысяч там с копеечкой людей. В Телеграме у нас 63 тысячи. Довольно-таки серьезно у нас здесь все получается. Так что присоединяйтесь, ребята, к социальным сетям. Попадаем в белый список NFT. Это немаловажно. Потому что если сюда попадаете, вы потом, не знаю, потом можно будет еще какой-то свой конкурс определенный сделать. Те, кто, допустим, присоединились, напишите свои кошельки, да. Среди этих ребят я что-нибудь потом разыграю, что-нибудь сделаю интересное. Сделаю там, возможно, Google форму. Вы там точно так же сможете заполнить. Потому что, ну серьезно, на этой игре я думаю, можно будет здесь поднять хорошо, очень хорошие деньги, хорошо подзаработать. Так что ссылочки все будут в описании. Все банально просто. Как бы главное успеть в самом начале, потому что цена потом будет колоссальная, и ценники на NFT и в. И на все остальное подобное будут точно, точно так же очень большие. В общем, ребята, ставим пальцы вверх. Подписываемся на канал. Пишем комментарии. На этом у меня все. Так что всем удачи, всем профита, всем пока.